Привет, друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами супер пупер мега новостью на канале уже 100 тысяч подписчиков! Вы представляете? Это все благодаря вам! Я хочу сказать спасибо вам, мои подписчики, за то, что вы у меня есть, за то, что вы смотрите видео, за то, что вы ставите лайки, за ваши превосходные комментарии! Я надеюсь, вы будете дальше меня поддерживать, а я, в свою очередь, буду стараться снимать новые, интересные, веселые видео для вас. А сейчас хочу еще рассказать об одном таком небольшом изменении на канале. Канал поменял само название, раньше канал назывался Данила Play TV, а сейчас он называется Toys and Dolls. Друзья, я думаю вам уже все интересно, почему мне в руках этот шарик лол питомцы. Я хочу этот шарик не открывая, разыграть. Поэтому для участия в этом конкурсе вам необходимо подписаться на этот мой канал и еще на канал Даниэль Лайфстайл и обязательно написать комментарий под этим видео чтобы я могла определить победителя всем удачи а сейчас мы узнаем победителя прошлого конкурса на вот такого щеночка на мисс папи. ну что ж, давайте скопируем ссылочку нашего конкурса и ставим ее сюда вот наше видео уже отобразилось и нажимаем кнопочку. Мне повезет и наш победитель это Вероника Good Game Супер видео Спасибо Вероника Итак Вероника мы тебя поздравляем И еще проверяем подписалась ли Вероника на канал Toys and Dolls бывший Данила Play TV Вот он есть и Даниэль Lifestyle да, вот, смотрите, здесь есть подписка на Toys ⁇ Dolls и Danielle Lifestyle. Ну что же, а мы поздравляем победителя, и ты обязательно свяжись с нами по почте. Почта будет внизу под видео, чтобы мы могли отправить тебе вот этого милого щеночка и все аксессуары. Ребята, а кто не выиграл, не расстраивайтесь, пожалуйста, ведь следующий конкурс у нас будет на шарик Лол. Но это еще не все. Если вы будете делиться моими видео в соцсетях, в инстаграме, конкурсы будут проводиться все чаще и чаще.